Для того, чтобы стабилизировать плечевой сустав, нужно хорошо будет проработать ротаторы плеча. Вообще ротаторы плеча не тренируются силовыми видами упражнений, которыми пользуются бодибилдеры. То есть работа с отягощениями, направленная на формирование мышц над плечи, это вовсе не то, что нужно. Работая над мышцами над плечи, мы прорабатываем прежде всего дельтовидную мышцу. Передней, средней и задней пучок ее. Эта мышца несет ответственность за то, чтобы поднимать руку через вперед, через сторону, вверх и при наклоне, чтобы поднимать ее назад. И такие же упражнения мы делаем. Мы берем руки гантелей, делаем какие-то разводки, вперед поднимаем руки в наклоне разводим руки назад, делаем жимы различного рода, сидя, стоя и так далее. Там армейский жим. И при этом ротаторная манжета, которая ответственна за поворот руки в плечевом суставе, она не работает абсолютно. Вот. Для того, чтобы ротаторы плеча натренировать, нужно делать упражнения совершенно другого рода. Но Прокачка этих мышц не является предметом сейчас моего вот этого подкаста. Могу сказать вам одно. Советую вам обратить внимание, если вы занимаетесь каким-то силовым там, тренингом, то при прокачке мышц над плечи и плеча <coughs> используйте значит, упражнение с проворотом кисти. Для этой цели очень хорошо подходит такой вид упражнения, как жим Арнольда, например, когда вы сидите, берете гантели на себя повернув и при жиме вверх разворачиваете, разворачиваете руки в верхней точке большими пальцами друг к другу и даже тыльными со сторонами кистей друг на друга. То же самое, когда делаете разводки различные, берете гантели и обязательно кисть проворачиваете. Тогда у вас еще будет обязательно подключаться мышцы, стабилизирующие плечо. То есть будут подключаться ротаторы плеча. А вот э, перед ударной подготовкой нам, конечно, закачивать эти мышцы не нужно. Мы говорим сейчас о разминке. Их нужно размять. Так вот, совершая вращательные круговые движения рукой, э, любого рода, такого ли рода там, мы делаем, да, какие-нибудь еще там упражнения, просто руки вращаем назад. У нас не прорабатываются ротаторы плеча, потому что это не специфические, виды, не специфические для них виды действий. Специфическими видами будут являться специального рода провороты. И я покажу сейчас значит, пару упражнений, которые именно направлены на ротаторы. Это можно делать с легкими стягощениями, можно делать абсолютно без отягощений. но посмотрите. Первые действия, самое э, такое ходовое и необходимое, которое дает самую непосредственную и правильную стабилизацию. Берем о, э, гантели в руки, ставим так руки, чтобы э, плечевая кость была практически параллельно полу, а предплечья направлены перпендикулярно вниз или перпендикулярно вверх и совершаем вот такие действия. Для этого вес отягощения должен быть минимальным. Можно это делать и без отягощения. Должна быть э, амплитуда хорошая. То есть максимально вниз, максимально вверх. Быстро дергать не нужно. Второе действие. Берем э, так на себя гантели, на уровне пояса держим и делаем вот такие разводящие движения. Разводящие. Здесь, конечно, плечо совсем не работает. Некоторые думают, что это такое, зачем это нужно. Здесь не бицепсы не работают, ничего, когда видит кого-то, кто в спортивном зале делает это. Это проработа, это проработка именно ротаторов. В плечевой сумке, если вы попробуете это делать, вы почувствуете, как идет напряжение в капсуле плечевого сустава. Вы разминаете. Я говорю, опять же, все это можно делать без отягощения. Просто с отягощениями вы это почувствуете быстрее. Но они должны быть очень легкими. Такими, как ну, сангантыльки для бой с тенью. Грамм по 500, ну, килограмм 2 максимум, не больше это максимум дальше провороты руки вперед и проворачивайте максимально в одну в другую сторону в одну в другую сторону вот таким вот образом можно побыстрее вот. на самом деле этих упражнений много я показал вам три э, базовых а три базовых которые надо выполнять обязательно опять же можно делать без веса без затяжки без затягощений. да? Все делается просто очень. Вот. И провороты полные. Есть, значит, вид упражнений, которые задействуют э, комплексно и э, лучезапястное сустав, и локоть, и ротаторный манжету. Я покажу вам его сейчас и покажу вам, э, вернее, повторю, когда буду показывать упражнения для локтей и для лучезапястного сустава. Берем руки вниз большими пальцами перекрещиваем. Соединяем в замок и выворачиваем руки наружу. Потом перехватываемся в обратную сторону и делаем точно так же. К сожалению, э -э -э меряется все по слабому со звену. Если у вас не гибкие лучезапястные суставы, то до плеч дело не дойдет, потому что прежде всего здесь требуется гибкость лучезапястного сустава, потом уже локти и только потом уже плеча. Если у вас не гибкие эти два сустава, до плеча дело не дойдет. Но если это получается, то без проблем. У вас будет комплексно прорабатываться все три сустава. Но это никак не меняет того, что нужно делать вот с этими с гантельками. То есть вот эти три упражнения, о которых я говорил чуть ранее. О том, как закачивать да, мышцы рататорной манжеты, я расскажу отдельно совершенно когда не про разминку буду говорить, а про реабилитацию и профилактику травматизма. Хотя разминка является абсолютной профилактикой, абсолютной профилактикой специального спортивного травматизма, именно связанного с ударной техникой прежде всего. Почему? Потому что в любой ударной технике, особенно в дальней, когда мы выполняем джебы, джеб кросс, свинг хука оверхед То есть какие-то ударные техники мы бы не делали с вами да? У нас обязательно Идет доворот плеча Работает на надосная мышцы в том числе Довороты идут обязательно Таким образом ворот И в плечевом суставе происходит Вот такая ротация И эта мышца должна быть размята Эти мышцы ротат на мажет. Если этого не будет Обязательно произойдет ее раздергивание Она не будет хорошо гипермирована Не будет горячей это манжет ротаторная, и будут обязательно проблемы. Вот. Доворот плеча. Доворот плеча. Доворот плеча. Доворот плеча. Мы хомпаем. Даже когда мы теперь код бьем, и то у нас плечо двигается вверх и доворачивается локоть. Если вертикально мы бьем вверх. Да? Что бы ни делали. Если это техника карате, обязательно доворот. Доворот. Здесь Доворот. А техника делается, разворот плеча идет. То есть, понимаете, что бы ни делали. Здесь кучу. Рука таким образом. А разворот. То есть плечевая кость, она тоже вращается, сустав. Сотуки делаем. Вращение происходит тоже. Доворот. Обязательно. То есть на любой абсолютной технике практически задействуется ротаторная манжета. На блоковой ли технике, Какую мы не выполняли бы, да, практически. На гюке вот особенно на ударной или технике техника ли это карате да техника ли это бокса это не важно суть одна поэтому обязательно выполняйте эти разминочные действия в следующем видео подкасте я расскажу о том как надо правильно разминать локтевой сустав готовя его к ударной технике всем пока и не зарабатывайте все травмы